Добрый день, меня зовут Жильцов Константин, я эксперт по выкупу имущества с торгов Национальной ассоциации аукционных брокеров. Сегодня хочу с вами поделиться очередным кейсом. Это автовышка на базе Hyundai. То есть, все вы знаете, да, по городу катаются люди, которые меняют баннеры, которые подсвечивают лампочки, которые провода ремонтируют. То есть, это автовышка, которая поднимает человека для высотных работ. Такая техника популярна, она очень востребована. То есть, если вы увидите на торгах технику, которая свежая и, возможно, не требует крупного ремонта, то рекомендую покупать, и даже если вы где-то выкупили, можете обращаться. Есть клиенты, которые всегда готовы выкупить такую технику. На торгах я увидел Hyundai HD 78 с итальянской вышкой. То есть вы знаете, что есть, например, техника КамАЗы, Hyundai, МАЗы, на которые монтируется уже дальше дополнительное оборудование. То есть бывают КамАЗы и Hyundai, неважно на них вышка или это эвакуаторы. Или это поливальная машина, ну и так далее. Спецтехника. Сейчас мы рассмотрим технику, на которую устанавливается автовышка. То есть в городе Нижний Новгород есть завод, который устанавливает, закупает разные вышки, которые устанавливают на Hyundai, монтирует. Соответственно, такая техника требует согласования с Ростехнадзором, чтобы эта вышка не перевернулась и выполняла свои функции. Вот в городе Москва мы нашли такую вышку, 2015 год, она практически новая. Но я вам расскажу о, как бы, о нюансах, которые сопутствовали реализации этой вышки. То есть выкупили мы ее э, за 2 миллиона 650 тысяч, планировали продать за 4 миллиона. Соответственно... Ее осматривали, она выглядела как новая, но потом при выкупе оказалось, что не работает один блок подъема механизма. То есть до этого он работал, потом или он сгорел, или он как-то вышел из строя, или его при подприкуривании зимой он вышел из строя. То есть это мы так и не выяснили. В общем, надо было менять этот блок. Соответственно, нашли мы специалиста в Москве, который приехал и сказал, что надо ее менять в Италии, ждать полгода. Стоит это 2-3 тысячи евро. То есть так как срок реализации у нас был запланирован 2 месяца, то есть это нас расстроило. Мы начали искать по Москве еще специалиста. Столкнулись с тем, что даже в Москве очень мало, или, скажем так, практически нет специалистов по какой-то технике. Пришлось эту автовышку вести в Нижний Новгород, думали, что там будет заказ и уже расстроились, думали, что будем ждать замены этой запчасти полгода, будут дополнительные затраты, срок реализации увеличится. Но тут у нас помогло наши как бы, российские специалисты, то есть обычный программист сказал, что за 20 тысяч рублей восстановить нам ее за два дня. Но это нас порадовало. Соответственно, в Нижнем Новгороде вот находятся такие кулибины, которые нам это все отремонтировали. И пока мы ремонтировали две недели эту, или неделю, не помню уже, этот агрегат, перепаивал нам программист это все, мы нашли покупателя и даже не за 3,5-3,700, как мы планируем, а за 4,100. Вот. Здесь плюс в этом кейсе в том, что мы подключили партнера в Москве, в Нижнем Новгороде которые нам помогали найти специалиста, помогали транспортировать ее из Москвы в Нижний Новгород и обратно, также найти программиста и найти покупателя. Соответственно, в сообществе на данной сделке заработало 5 человек, 5 участников нашего сообщества заработали на, на продаже реализации этого лота деньги. То есть это показывает, что в сообществе, во-первых, помогают люди вам по всей стране советами, какими-то действиями, какими-то найти специалиста. И плюс в том, что все могут зарабатывать деньги, помогая друг другу. И сообщество – это большой плюс для участия в торгах и вообще в общении. И во многих вопросах это большой плюс и помощь. Рад был поделиться с вами полезной информацией. Ссылки на мои контакты вы увидите в видео ниже. Меня зовут Жильцов Константин. Рад буду ответить на все ваши вопросы. Обращайтесь. Надеюсь, будем полезны друг другу. Спасибо. До свидания.